Ну, а к нам в это время присоединился наш следующий участник, и я с огромным удовольствием представляю вам Семена Никонова, руководителя Центра устойчивого развития Псковской области. И э, я очень надеюсь, что Семен сейчас, Семен, я знаю, где-то э, в... перемещается между городами, да, и поэтому... Э, да, я думаю, что мы там будем слышать на фоне различные звуки, типа объявили посадку или закончили посадку. Но будем надеяться, что это нам не очень помешает. Вот, Семен, пожалуйста, вам слово. Расскажите о продуктах вашего центра. Да, добрый день, коллеги. Да, действительно, стало хорошей традицией проводить такие мероприятия в Пулково. Поэтому, да, значит, ну, краткая информация о себе, наверное, Наш Центр устойчивого развития работает с 2001 года, нам вот уже 22 года в этом году. Вообще я работаю в секторе с 1998 года. И действительно, ну, сегодня уже два спикера говорили о том, что такое ресурсный центр. Я думаю, что я не буду повторяться. И действительно, мы делаем те же самые, производим те же самые продукты, как классический ресурсный центр. Да? То есть образовательные Услуги оказываем, просветительские услуги, тренинги, семинары и так далее. Значит, Но в какой-то момент мы поняли, что, наверное, надо как-то визуализировать свои возможности для того, чтобы было понятно, чем вообще занимаемся и что мы можем. Для этого мы создали такой ну сайтик на Тильде, где собрали все наши услуги, все наши возможности и распределили это все дело по как бы основным потребителям, как мы считаем. И так удачно совпало, что а, вот эта работа, которую мы начали, она а, была подкреплена, ну, естественно, ресурсом. А, ну, это вот удачное совпадение. Ну, Во-первых, у нас появился небольшой грант, который нам помогает а, упаковать вот наши продукты. А, потом мы поучаствовали в акселераторе, который был организован Высшей школой экономики и фондом Патанина, который назывался Вин-Вин. И там как раз мы обсуждали ну, наши, наших партнеров, кто может быть, быть стратегическим нашим партнером, как выстраивать, выстраивать взаимоотношения с нашими партнерами. И в этом, в этом акселераторе мы себе поставили цель улучшить отношения с Псковским государственным университетом. Потому что, ну, вы сами знаете, что на многих тусовках ресурсных центров говорится о том, что, в принципе, хорошо было бы посотрудничать с университетом. И вообще студенты — это наше будущее и, ну, как бы, ну, как бы наши продолжатели в хорошем смысле. И идейно мы должны всегда нести идеи, значит, некоммерческого сектора как раз в том числе в вузы. Ну и вот мы решили, что надо тоже этим заняться. Ну и забегая вперед, скажу, что нам это удалось, и даже мы вот в, в, в апреле месяце подписали соглашение с Псков -ГУ о совместных действиях, и даже нам разрешили читать небольшой курс на специальности социальная работа. Поэтому вот такой небольшой успех у нас в результате акселератора. Ну и дальше мы хотели закрепить наш успех, написав грант в фонд Потанина. но Потанин закрыл эту программу, но зато Тиньков банк открыл программу, которая поддерживает вот такие, обучающие, такие обучающие программы для некоммерческих организаций, повышения квалификации. И мы туда написали заявку, ну вот результаты будут в июле известны. Теперь я, наверное, попрошу включить демонстрацию экрана и показать, что у нас получилось. Можно в начало перемотать? А, вот, да. То есть вы видите, сверху у нас есть пять... Раз, два, три, четыре, да, пять. пять. закладочек, которые, собственно говоря, демонстрируют наших основных, ну, как нам кажется, потребителей, да. Ну, первое – это общие услуги центра, которые оказываются. Второе – это для некоммерческих организаций закладка. Третье – это бизнес. Четвертое – это вузы. Ну и пятая закладка это как раз вот эксперты, которые у нас представлены на нашем сайте, которые могут вести эту работу. Хожу, хочу сразу сказать тоже, что мы позиционируем ну, вот, вот этот продукт не как продукт, ну, только центра, да, но мы еще и говорим о тех экспертах, которые у нас работают, потому что, ну, на самом деле вот браться за такую работу и ну, замахиваться на какие-то такие вещи в плане, там, обучения и так далее, невозможно без команды, мне кажется. И вот когда у меня лично возникло ощущение, что у нас есть команды с которой мы можем это делать, ну, соответственно, как-то вот оно стало повеселее, и работа пошла, можно сказать, лучше. Ну, давайте вот нажмем на первую закладку «Услуги, услуги центра». Вот вы видите здесь, что мы, собственно, предлагаем. Да? Ну, понятно, классические консультации, экспертиза, оценка проектов, мастер-классы, тренинги, школы, которые мы тоже проводим. И у нас уже прошло ну, порядка пяти школ для некоммерческих организаций форсайт сессии ивент-маркетинг, ну, конференции, семинары, круглые столы. Ну, в принципе, такая стандартная линейка продуктов, которые производит, собственно говоря, ресурсный центр. Так, что у нас там дальше? А, значит, кому будет полезна работа с нами – ну и вот, собственно говоря, мы еще раз подтверждаем ну, вот, на наши сегменты, на которые мы рассчитываем. Да, то есть это, конечно, некоммерческие организации, ну, написано в Псковской области, но мы понимаем, что у нас достаточно небольшой рынок услуг наших некоммерческих организаций, поэтому мы говорим о том, что, возможно, и мы уже работаем с некоммерческими организациями из других регионов России. Бизнес-сообщество, органы власти и университеты. Но вот надо сказать про бизнес-сообщество, вот, ну, когда мы начали э, обсуждать вот нашу ну, собственно, стратегию, упаковку наших продуктов, мы ее начали делать еще в декабре, ну, потом случилось 24 февраля, и были все ну, в немножко недоумения, а как теперь работать вообще, ну, как самим-то работать, а как с бизнесом работать, да? понятно, что все просело, но мы решили для себя, что мы эту работу все равно продолжим, потому что ну, ситуация сейчас такая, потом она может поменяться, и, собственно говоря, мы должны быть готовы в этом отношении к тому, что бизнесу можно предложить. Поэтому мы посчитали это важно, и, ну, как бы нашу стратегию в отношении бизнеса мы, естественно, оставили. А потом мы объясняем, почему мы такие хорошие, да, почему у нас нужно покупать и с нами взаимодействовать, да. А, ну, вот Опыт э, проектов в некоммерческой секторе, как я уже сказал, да, что у нас есть опыт уже более 20 лет работы в Псковской области, уже накоплен достаточно большой опыт работы, э, владениями всем набором инструментов социального проектирования, ну, потому что, как мы знаем, по большей части запрос, ну, по крайней мере, у нас в регионе, это как раз по социальному проектированию, да, то есть как написать заявку, как подготовить заявку, как отчитаться под заявки, как составить бюджет и так далее. То есть классические вопросы, на которые все ресурсные центры отвечают. Опыт в организации бизнес-процессов и эффективный маркетинг, ну, вот у нас в команде есть маркетолог, который профессионально этим занимается, поэтому мы, собственно говоря, и замакиваемся на этот раздел. Технологии, позволяющие совместно совместить социальную ответственность и интересы бизнеса. То есть в этом отношении мы как раз адресуем свой посыл к бизнесу, к бизнесу да, что вот если вы хотите вести социальные проекты, быть социально интересными, то как раз мы в этом отношении можем вам помочь. Внимание потребностям общества, наличие портфеля успешных реализованных проектов. И у нас ну, этот, с успешными практиками можно познакомиться у нас на сайте и в группе ВКонтакте. Наличие разработанных, апробированных обучающих программ, которые уже есть, и мы их апробируем в рамках тех же школ. Ну, и устойчивое положение в некоммерческом секторе и известность в регионе, и за его пределами, ну, мы тут решили, так сказать, вот похвастаться, почему бы и нет. Uh, да, следующий раздел, пожалуйста. Uh, да. Ну и вот наша стратегия. Uh, создавать ценность и находить решение. Да? То есть мы здесь ну, решили все-таки какие-то ценностные вещи определить, в том числе для себя, но и для человека, который читает об этом, потому что, ну, как мы знаем, иногда очень важно совпадать как раз по ценностям. Да? То есть когда... Ну, Вроде организация хорошая, люди хорошие, но по ценностям мы не совпадаем, ну, вряд ли, конечно, получится сотрудничество в этом отношении. Здесь мы решили как раз продекларировать наши ценности, чтобы было понятно, ну, собственно говоря, кто мы и почему. Фокус на запросах общества, увеличить ценность нематериальных активов и создавать в сознании общества, выстраивать взаимодействие с представителями бизнеса общества и находиться в активном диалоге с властными структурами. Да. А, да. Ну вот, это первый раздел, который у нас, собственно говоря, посвящен услугам центра, общим услугам центра и тем ценностям, которые мы декларируем. Второй раздел как раз адресован к некоммерческим организациям, которыми ну, как, которые как бы являются нашими основными да, потребителями как ресурсного центра. А, ну и здесь мы решили пойти э, таким путем, формулируя, чем мы занимаемся, э, ну, формулируя вопрос. Да, то есть, э, э, то есть, вы хотите узнать. Да, то есть, человек читает, он хочет узнать. А как развивать и, укрепля... и укреплять устойчивость коммерческой организации? Э, научиться жить. Э, и развиваться не от гранта до гранта. Ну, да, это вот. тоже известная проблема устойчивости организации. А как построить э, систему отношений с жертвователями, да? а, Значит, э, узнать новые тренды и возможности, и э, с чего начать взаимодействовать. Ну, вот тоже такой интересный раздел, который мы добавили, с чего начать взаимодействовать. Вроде такой очевидный момент, что надо... Значит, э, э, нужно взаимодействовать друг с другом э, и как бы приглашать друг друга на какие-то мероприятия и пользоваться ресурсами э, друг друга, но не, не все это делают, мы решили, что вот это важно и зафиксировать это, что давайте начнем поддерживать друг друга и начнем начнем взаимодействовать с друг другом, наверное, ну как бы вот оно, может быть, так станет немножко э, по повеселее да следующий раздел пожалуйста ну да там ну, у нас было тоже там, наша команда ну, вот в конце мы, мы пишем услуги да которые мы предоставляем в этом разделе да это консультирование экспертиза оценка мастер-классы тренинги под заказ да то есть мы общую общую тематику решили не писать потому что их очень много и Здесь в этом отношении мы решили идти уже от потребностей самого заказчика и организации проведения деловых мероприятий. Ну, и вот вы видите, есть форма обратной связи, да. То есть, если человек или организация заинтересованы в этом, они могут заполнить эту анкету обратной связи. И, соответственно, мы с ними потом свяжемся для уточнения информации. Следующий раздел у нас это раздел бизнеса. Значит, ну и вот мы здесь пишем, да, зачем бизнесу, собственно, кооперироваться и взаимодействовать с некоммерческими организациями. Ну и мы говорим о том, что это не информации и практического опыта в социальной сфере. Можно воспользоваться готовыми проектами и продуктами, которые уже есть у нас наработаны, да, и мы об этом говорили, и Марина уже говорила в начале, да, там это и круг благотворителей, и добрые города и тот же самый щедрый вторник и волонтерские и все мероприятия, которые мы проводим. То есть, в принципе, у нас уже большой пакет и портфель услуг, которые мы можем предоставить бизнесу. Можно воспользоваться готовыми проектами, да. Сильная сторона НКО – это системное бережное отношение к человеку, что тоже очень важно для тоже команды в наше непростое время в период, в том числе выгорания. Да, люди должны понимать зачем они работают, и психологический настрой в коллективе очень важен, конечно же. И запрос современной концепции лидерства, развития эмоционального интеллекта, экологического мышления в широком этого, этом понимании. То есть, вот тут везем, в том числе, экологический подход. Следующую закладочку, пожалуйста. Да, зачем механическим организациям некоммерческим организациям сотрудничать с бизнесом, да, то есть развитие венчурной филантропии, применение деловых навыков, финансирование социальных проектов, получение прибыли, то есть чего не хватает собственно, нам, некоммерческим организациям, и мы об этом тоже все время говорим, что нам, конечно, не хватает бизнес-подходов, мы, конечно же, учимся этому, но мы посчитали тоже важным написать об этом. А бизнес и НКО нужны друг другу в равной степени. Но вот мы говорим тоже о партнерстве, что это партнерство равных, а не то, что мы пришли с протянутой рукой в бизнесу попросить денег. Конечно же, нет, мы говорим как раз в этом отношении о равных возможностях и о равном партнерстве. Следующий, пожалуйста. А, ну и вот, собственно говоря, что мы предлагаем тоже для именно бизнеса значит экономия вашего времени при выходе на, новые, на новый рынок некоммерческих организаций, то есть понятно, что если у бизнеса есть потребность ну, продвигать свой тот или иной продукт, одним из способов это выход на некоммерческий рынок, и в этом отношении мы как раз как ресурсный центр можем предоставить такую возможность, потому что ну, этот рынок и эти некоммерческие организации мы знаем, и можем указать содействие как раз в, в том, чтобы это произошло более быстрыми темпами. А компетенция в теме социального проектирования. Ну, сейчас бизнес тоже очень активно занялся как раз социальным проектированием, создаются некоммерческие организации, коммерческими организациями, да, для того, чтобы привлекать дополнительный ресурс. Ну и в этом отношении как раз мы можем им предоставить наш опыт социального проектирования. А, проекты, позволяющие реализовать ЕСЖ-повестку, но ну, это тоже модная тема сейчас, да, хотя сейчас тоже многие стали обсуждать, насколько она будет актуальна в, в изменившихся ситуациях, но тем не менее мы эту тему тоже оставили, ЕСЖ-повестку, а, потому что ну так или иначе, может быть, в трансформированном виде она все равно останется а, для бизнеса. И разработку и проведение пиар-компаний, основанных на социальном маркетинге. Ну, это как раз привлечение и лояльность клиентов для бизнеса, да. Это тоже важная, важная составляющая. Значит, ну, вот возможности до да, сегодняшнего времени для бизнеса при сотрудничестве с некоммерческими организациями. Тоже здесь об этом пишем. Ну и вот как бы, тоже в конце у нас стандартный набор услуг, да, которые мы тоже предлагаем для бизнеса, то есть это консультации, экспертиза, мастер-классы, тренинги и организация проведения а, деловых мероприятий. А, ну и тоже есть форма обратной связи, как и в предыдущем разделе, чтобы а, можно было ее а, заполнить. Ну и следующий раздел, третий, это как раз вузы. Мы к ним обращаемся, да, почему вузам интересно сотрудничать с некоммерческими организациями. Ну, это та самая третья миссия университета, о которой мы сейчас тоже часто говорим, и вуз как и синтанк и аналитический центр как раз может привлекать коммерческие организации для выполнения тех или иных работ и проектов. Это и прохождение практики, да, это и стажировки, это и оценка социального эффекта, и социологические исследования, которые мы можем в партнерстве проводить, и проектное обучение, конечно же, ну и образование, трудоустройство выпускников, да, то есть, в принципе, проблема, проблема компетенции студентов тоже очень высокая, да, потому что где набраться этого самого стажа, когда работодатель хочет видеть сразу же, да, у нас сотрудника, у которого есть и стаж, и опыт, и он вообще такой замечательный, а лучше еще ему еще платить не очень много денег. Поэтому, в принципе, НКО является хорошей стартовой площадкой для молодых специалистов, ну, кто, опять же, понимает это, да, поэтому мы это тоже говорим о том, что для выпускников это может быть хорошим шансом начать свою трудовую деятельность именно с некоммерческой организации. Так, идем дальше, ниже. А, значит, ну, мы говорим о преимуществах да, с нами. Вот как раз мы здесь пишем о том, что в 2022 году мы заключили соглашение с, с ООО, о том, что мы теперь будем а, значит, а, участвовать в программе подготовки социальной работы и профиль социальное проектное управления в некоммерческой организации, так она называется у нас. Значит, и, собственно, чему просвещена эта программа, да, это организация мероприятий в сфере НКО, инновационные практики со НКО в сфере оказания социальных услуг, технологическая социальная проектная практика и технологическая практика, которая, ну, предполагает работу студентов. Ну, и тоже мы предлагаем как раз для вузов такие услуги, как консультации, экспертиза мастер-классы, тренинги, оказание, проведение деловых мероприятий, ну и практику студентов, конечно же, о чем я уже говорил. Ну и тоже в конце есть у нас форма обратной связи, которую можно заполнить и, соответственно, обратиться к нам. И последний раздел, давайте перейдем к нему. Собственно говоря, это сами эксперты, которых мы разместили на, на этом сайте и какие услуги они у нас предоставляют. Значит, ну вот вы видите, понятно, это фотография, да, и набор тех, тех вопросов, по которым можно обратить, ну, в частности, ко мне, да. Значит, ну, достаточно много, решил написать все, все, что знаю, вот, поэтому получился достаточно шикный список. Ну и вот дальше как бы есть сильные стороны, ну, как бы подтверждающие, да, то есть э, компетентность эксперта, э, значит, э, проведение новых социальных технологий, там щедрый вторник, э, добрые города, э, имидж в некоммерческом секторе, ну и практика работы. Ну и вот, значит, мы тоже здесь делаем ссылки на успешные практики, которые есть у эксперта, ну, в частности, это ссылки в том числе в основном, конечно, на сайты, которые у нас есть, сайт Центра устойчивого развития в Сковской области, сайт Доброго города, где можно посмотреть и почитать о тех проектах, которые были реализованы с моим участием. А дальше у нас идет эксперт, который отвечает за юридические вопросы, потому что, ну, вы знаете, это тоже... Большой сегмент всегда именно юридических вопросов, уставы, внесение изменений уставы, договоры, которые мы заключаем, экспертиза правовая и так далее. То есть все, все чем весь этот правовой блок как раз закрывает вот эксперт, который здесь представлен. Ну и тоже, собственно говоря, сегмент, ну как бы разделы они одинаковые у нас. да То есть по каким вопросам можно обращаться, сильные стороны, ну и успешные практики этого эксперта. И последний эксперт, это как раз по вопросам пиара и коммуникации у нас, и работы с бизнесом, поскольку у нее есть давние, давние сотрудничество с бизнес-структурами, поэтому мы как бы эту сторону и тоже затрагиваем, да, потому что, ну, может быть, у меня меньше такой компетенции. Вот, работаю именно с бизнес-структурами, у этого эксперта он есть, поэтому мы это таким образом позиционируем. Да? То есть P.R. маркетинг, работу с бизнесом, как раз этими вопросами занимается а, этот эксперт. Ну и в конце, там внизу уже, да можно в самый низ пролистать, да, тоже вот есть форма обратной связи, да, для того, чтобы можно было заказать э эксперта, ну и в конце, конечно же, мы видим это э, контакты, по которым можно с нами связаться. Да, это телефон городской, мобильный, адрес электронной почты и сайт э, центра, э, где нас можно найти. Ну тут мы немножко еще вот не доработали, социальные сети, да, они будут активными, то есть если мы нажимаем на эти иконки, они будут вести, конечно же, уже на э, группу ВКонтакте, Центр устойчивого развития. И у нас также есть YouTube-канал, который также тут будет, ссылка на него представлена. Вот. Ну, если кратко, то, может быть, вопросы какие-то есть, коллеги? Я смотрю. Если сейчас будут вопросы, я тогда спрошу. Пока нет. У меня есть вопросы. Давай. У меня же всегда заготовленные вопросы, ты же знаешь. Какой же результат вы получили от... Вот того, что вы такую гигантскую работу проделали. Мы в марте месяце рискнули продать свои услуги. Значит, наконец-то. Ну, так сказать, вот по поводу социального консультирования, по социальному проектированию. Значит, мы разослали информацию, что мы консультируем, значит, организации, которые хотят податься, там был какой-то очередной конкурс, значит, и можно получить консультации, платные консультации мы решили, что два часа консультации будет стоить 600 рублей. Значит, но мы их оформили, ну, как хитро с одной стороны для себя, да? Мы предложили пожертвовать нам деньги на сайте у нас есть кнопка, где можно пожертвовать деньги на, ну, за эту, собственно услугу. Ну чтобы там не заморачиваться с договорами и так далее. 600 рублей эти деньги за которых там надо заморачиваться. Вот. И мы получили 7 откликов. Для нас это было прямо то есть у других коллег были более скептические настроения, что мы вообще не закажут ни одну услугу. Но вот семь. Вот семь услуг было, семь консультаций мы провели. Значит, ну там вот заработали. Ну, вопрос был не деньги, я так понимаю. Да, вопрос был, вопрос был в возможности, что ресурсная емкость рынка хотели пощупать. Ну вот мы его пощупали, есть действительно заинтересованные организации, которые хотят получить углубленную действительно консультацию и сопровождение. Мы еще сопровождали за эти деньги, да, организации. То есть они там правили, присылали, мы еще раз правили, встречались и так далее. А, вот, ну сейчас эти заявки поданы, вот на этой неделе обещают, что нам ФПГ объявит результаты. Вот узнаем, узнаем результаты, получилось что-то с помощью нашей помощи или не получилось. Вот. Но денег чуть-чуть заработать удалось. Здорово. Так, а вот в сотрудничестве с вузами и бизнесом уже что-то, какие-то шаги сделаны, вот именно для того, чтобы они как-то поняли, зачем мы им нужны. Или а, это ну... пока все-таки больше как бы, сформулировано, но еще не продвигало. Нет, но с вузом все сформулировано, и а, С сентября нас уже, нас, нас уже ждут, как бы, а -а -а. на кафедре нас уже ждут на кафедре. Вот, поэтому сейчас вот на следующей неделе мы будем обсуждать план учебный, то есть все там уже все, почасовка, учебный план, значит, какие эксперты привлекаются, какие темы читаем, то есть все это будет с сентября уже все это будет запущено. Вот. с бизнесом с бизнесом пока в теории еще, да, то есть мы вот как раз заявку, которую мы писали на Тинькоф, туда заложили вот взаимодействие с бизнесом, потому что мы как раз вот, ну, понимаем, что эта тема проседает и она требует достаточно больших ресурсов для того, чтобы ее качнуть. И нам пока ну, без ресурсов не удается это сделать. Поэтому, ну, опять же, благодаря тому, что мы эту работу начали, да, вот уже формулируя вот такие шаги, мы понимали, что мы с бизнесом будем делать. И все, что мы это понимали, мы это все заложили в заявку, ну, посмотрим, что получится. Если будет поддержано, то эту тему качнем дальше. Не поддержано будем, но будем дальше искать ресурс дополнительный тогда и по взаимодействию с бизнесом. Спасибо. А вот еще комментарий в чате есть, что... Да, огромная работа проделана и видно, да, вот по презентации сайта видно, ведь прежде чем это появилось на сайте, это же надо было все структурировать и продумать. А вот цены за услуги скромные, нельзя, не надо ли подумать в сторону увеличения, а то так приучим к скромным ценам, а потом поднимать будет трудно. Ну и по сравнению mm -hmm. с другими это может оказаться такими демпинговыми ценами. Mm -hmm. Мы, значит, по поводу цен. Значит, на, на других сайтах у коллег я видел, что цены выставляются, да, там, например, тренинг стоит столько, консультация стоит столько и так далее. Мы сознательно пока ушли от этого, потому что, ну, пока мы еще ну, нащупываем, да, вот это вот, э, насколько будет нам это интересно, насколько будет это, ну, как бы, э, насколько будет НКО готовым готовы покупать. Может, она и востребована будет, но они за эти деньги покупать не будут, мы же понимаем. А поэтому, вот, ну, как бы вот, вопрос переговоров. Да? то есть, вот там, опять же, там, сколько будет стоить устав? Ну, тоже там. Одним одно говорим, другим другое говорим, да? потому, ну, потому что же мы понимаем, что эти могут заплатить, а эти может быть заплатить не могут, но могут стать нашими стратегическими партнерами, например, да? угу. в каких-то дальнейших проектах. Поэтому мы им сделаем скидку, например, на регистрацию устава, а за это они будут с нами хорошо сотрудничать. Ну то есть это же вопрос как бы, всегда гибкий такой, да? Угу. поэтому… Ну, гибкий нет, да. Но по поводу демпинга, я бы не сказал, что мы так вот... Мы не настроены тоже депинговать, потому что мы понимаем, что, ну, как бы это плохая история на самом деле. И действительно, если мы даем качественную услугу, ну, нам должны за нее платить, собственно говоря. Угу. Ну да, это вот такой серьезный вопрос, потому что понятно, что, с одной стороны, некоммерческие организации не могут оплачивать наши услуги, и мы понимаем, почему мы делаем это про или ищем стоимость возмещение этой стоимости в каких-либо проектах, да, закладывая туда эту стоимость. Но когда мы ну, осознанно озвучиваем очень маленькие цены, да, или для себя думаем, ну ладно, будем за копейки, тоже больше 2 рубля нам никто не заплатит. Это, конечно, я согласна, Семен, рискованная штука, потому что, да, это, ну, любая работа должна оплачиваться. Ну, кстати, вот по поводу прайсов, я здесь тоже не знаю, как правильно, но, например, часто некоммерческие организации могут закладывать свои проекты консультанта, которые, да, и оплату этому консультанта. но если они, у них нет информации о том, сколько этот консультант стоит, то тогда они его и не заложат. Да, и вот здесь вот важно, может быть, не, не обязательно на сайте, но для себя-то точно понимать и рассчитывать стоимость этой услуги, а мы, наверное, не всегда можем правильно это сделать. Нет, ну, собственно, вот почему вы на сайте написали, что давайте сотрудничать друг с другом, да, то есть, грубо говоря, вам дали консультацию, мы можем дать вам ее бесплатно, но вы закладываете нас, как экспертов, в свой проект, да, и это получается вот тот самый вин-вин, которым о котором мы говорим. То есть мы не за деньги поработали, ну, они а отложенные деньги получаются, да, мы неизв... неизвестно выигрывать этот грант, не выиграет этот грант, да, то есть как бы, но ну, тем не менее мы посотрудничали с этой организацией. Вот. Спасибо, Семен, спасибо огромное. Уже открой тайну, куда летишь-то? В Казань, Казань лечусь. Как всегда на работу. Встреча амбассадоров, да, будет разумная помощь, да. Ну что, спасибо огромное за то, что поделился с нами наработками, и особо ценно, что э, вот готовность поделиться тем, что еще в процессе, да, то есть когда ты еще вроде как сам в процессе, но при этом уже готов рассказать, как это происходит, я думаю, что многих это заинтересовало, сейчас на всякий случай гляну, нет ли еще э, вопроса, да, пока других вопросов нет. И пока их не появилось, да, можно Семена отпустить уже на самолет. Семён, счастливого пути. Я Спасибо. думаю, что если вопросы появятся, то мы не прощаемся навсегда, мы встретимся на других марафонах и индивидуально Центру Центр устойчивого развития Псковской области. Пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, что Семён как раз в целях вин-вин расскажет те подробности, о которых, может быть, он не успел рассказать сегодня. Да, спасибо Семену большое. Спасибо, спасибо, счастливо. Да, счастливой дороги.